Дорогие друзья, коллеги, молодые коллеги, мы рады вас приветствовать сегодня на нашей встрече. Я представлюсь, меня зовут Лилия Иликова, я руковожу Центром Европейских исследований Института международных отношений и истории и востоковедения. И сегодня я очень рада вам при... представить наших гостей, которые к нам приехали с исследовательскими интересами это гости из берлина из центра лейбница центр исследований современного востока почему это особенно интересно потому что вы видите что к нам едут в татарстан как исследовать э, именно восточную составляющую я думаю у вас возникнут вопросы прошу не стесняться их задавать вы видите что наши гости тоже очень молодые динамичные с ними действительно интересно будет поговорить поэтому Рада вам еще раз их представить. И предоставляю сначала... Давайте сделаем так. Я представлю всех гостей и потом предоставлю слово для академического координатора, чтобы он сначала сам рассказал о том, чем они занимаются. Итак, у нас в гостях сегодня директор центра имени Лейбница Соня Фегаси. Вот она, пожалуйста. Академический координатор центра Лейбница Штефан Кирзей. Исследователь Жанин Дагили. Исследователь Флориан Копенрад. И исследовательница Кьяра Клаузман. Спасибо. Я попрошу Штефана рассказать буквально в нескольких словах, чем занимается их центр. И хочу сразу акцентировать. Наши гости говорят и понимают по-русски, поэтому можно не стесняться хорошо спасибо вам большое и слышно да и спасибо вам за приглашение. и э, я нач... <laughs> спасибо так э, я попробую говорить по-русски э, может быть мы будем переходить иногда на английский когда э, если это сложно будет но где-то 18 лет назад э, я был студентом в московском университете и поэтому надеюсь, что, и, что русский язык еще не совсем забыл. Так. Дело в том, что наш центр называется лебниц центр современного Востока. Мы вообще очень, ну, довольно маленький научный центр. Но это научный центр. И именно это мы не являемся университетом. У нас есть где-то примерно 40 научных исследователей в нашем центре. Um, большинство из них um, кандидаты наук um, но есть и и они именно приехали с нами есть и аспиранты в нашем центре, они все занимаются разными регионами мусульманского мира то есть у нас есть um, отдельные специалисты по скажем северной Африке uh, есть специалисты по Ближнему Востоку, специалисты по Индии Юго-Восточной Азии и Средней Азии. И именно поэтому, потому что в настоящее время, скажем так, Евразия не очень сильно представлена в нашем центре. И Мы именно пришли, приехали в Татарстан и знать больше, узнать больше людей об исламе и о мусульманах именно в этом регионе мира вот. что еще можно сказать вообще у нас есть в основном две академические дисциплины это ну, главные дисциплины это история и антропология это где-то 80 80 процента все работы, которые у нас делаются, это именно в, в этих двух дисциплинах. Потом еще есть политологи, э, есть лингвисты э, и другие. Но в основном это история и, и антропология. Mm. Вот. Спасибо. А правильно ли я поняла, что для вас, как исследователей, Восток и Ислам — это два равных понятия? Что Восток — это всегда Ислам. <laughs> um, I have to speak in English, okay. I'm sorry, <laughs> okay. um, I wouldn't I would not say so um, mm -hmm. but uh, our center is um, sort of specialized on the Muslim world in a very wide sense that means um, this is these are of course Muslim majority countries or countries that have sort of Islam as their official religion but it is also um, Muslim communities in settings which may be otherwise uh, predominantly Christian or any other religion. So we have a rather wide understanding of this, and we would—I would—I can—I think I can speak for the center here now. I, mm -hmm. I think we would never sort of equate it automatically. Я конечно, так не сказала, и я бы не стала приравнивать автоматически Восток к Исламу, и не, не стала бы приравнивать эти два понятия, поскольку мы занимаемся э, мусульманским миром э, в широком понимании этого слова, мы занимаемся в, э, мусульманским миром и исследуем страны, в которых мусульман ислам является доминирующей религией, а также занимаемся теми странами, где э, мусульманские сообщества представлены как меньшинство, и тем не менее они тоже для нас, представляют для нас особый интерес. Так, Можно еще добавить Конечно. один пункт? Дело в том, что у нас э, мы не только занимаемся религией. Угу. Э, у нас вообще есть научная программа, которая называется э, «Мусульманский мир», «Мир Ислама», вопросительный знак. Вот. Поэтому это не совсем ясно, и есть вот это... Э, у нас, с одной стороны, конечно, занимаются нормативными элементами ислама, то есть догмами религии. Это, это, это угу. одна сторона. Но с другой стороны, и занимаются повседневной жизнью мусульман. Вот. Что это обозначает вообще быть мусульманином в современном мире? Это очень вот такой важный, важный вопрос в нашем центре. Спасибо. Sonja, may I ask you, your opinion is uh, official representative of the center. Your official opinion is director about uh, the concept of uh, Islamic world and yes. Oriental world. So, we are a bit uh, unsatisfied with the name of our center, Centro ah. Moderna Orient. So, it is a uh, huge debate that we wouldn't actually call it The Orient, mm -hmm. uh, but for historical reasons, we have stick to that name. Я начну с это слово восточные исследования. Но так исторически сложилось. And um, I should say that I, we are what I always call a child of German reunification. So we are an institute that was um, put together after the wall came down, after the reunification, from East German and West Germ German researchers. Я называю наш центр, я говорю про нас, что мы являемся ребенком, мы, мы дитя объединения двух Германий. Мы начали свое существование после того, как пала Берлинская стена, и Восток, и Западная Германия объединились. Okay. Я вернусь к вашему вопросу. And, so, and we are also a small center, uh, as Stefan mentioned, so with maybe 20 researchers already for the whole Muslim world between Morocco and Indonesia, with 20 people, you cannot cover all countries, nor can you cover the time between the 18th century and the 21st century. И Как уже Штефан говорил, мы являемся небольшим центром, у нас 20 сотрудников, занимающихся исследованием, и невозможно, конечно, когда 20 человек не могут охватить весь исламский мир от Марокко до Индонезии и охватить период времени от 18-го столетия до конца 20-го столетия. So, for historical reasons, our mission or our mandate is to cover the um, Islamicate world from, as I said, North Africa, Sub-Saharan Africa and towards the East. But, if we look at our theoretical concept, nothing would be against, for example, researching Islam in the United States. That is a very important issue as well and it would also fall under our concept of Muslim world, world of Islam. It's just for historical reasons and for reasons of defining and also you have to limit it somehow with a small research center and that's why we look more towards the south and the east. Uh, по историческим причинам мы занимаемся исследованием ислама, начиная с территории Северной Африки и до Востока. И это теоретическая концепция, которой мы послед... придерживаемся, это изучение именно этих стран. Но также нам было бы интересно изучать ислам, например, в Соединенных Штатах. Это могло бы быть также очень интересно. Но... И это могло бы быть другим определяющим исследованием. Но поскольку мы ограничены числом наших научных сотрудников, числом наших Наши интересы сосредоточены а, в основном на этих странах, которые мы уже упомянули. Okay, а, тогда такой вопрос. Вот вы сказали, что повседневная жизнь тоже входит повседневная жизнь именно в мусульманском мире входит в круг ваших интересов. Какая часть повседневной жизни наиболее интересна вам, как исследователям? Which part of everyday life is more interesting for you? Your issues for all of All of you, <coughs> okay. maybe, maybe you yes. as director will uh, be talking. Yes, so of course um, you have these <coughs> wide overarching topics and when you ask a question like this, we come to the very individual small projects and here the interests are very varied. I can say a word mm -hmm. about my interests. Конечно, мы охватываем широкий спектр проблем, говорим о, о теме в, в широком ее понимании, но когда вы затрагиваете такие вопросы, как повседневная жизнь, а, здесь мы должны поговорить о каких-то отдельных проектах, и они очень разные. Я могу сказать о том, чем я занимаюсь, чем вы занимается Соня, что интересно именно ей the area of the 70s and 80s, which were called the um, e Years of Lead. And this was the time when lots of political prisoners were taken in Morocco. So, uh, uh, so it's or Dark de Decade, mm -hmm. yeah. Uh, uh, Сфера моих интересов – это uh, современная Марокко и особенно период 70-х до 80-х годов прошлого столетия, которые назывались «темной эрой», когда uh, наблюдался целый ряд политических uh, uh, преследований, и многие люди по политическим соображениям попадали в тюрьмы. And so in the nineties, uh, these literature and autobiographies about this time in their life. And one question about every date today would be, for example, how do their families cope with this okay. situation today? И когда в 90-е тюрьмы открылись, и люди вышли из тюрьмы политические заключенные, они начали об этом открыто говорить, писать, издавать автобиографии. И один из вопросов, который для меня интересен, как удавалось семьям справляться с этой ситуацией, семьям заключенных? Спасибо. В моей научной работе именно повседневная жизнь также играет очень um, большую роль. Я ну, довольно долго работал uh, на юге Киргизии, um, я сам был преподавателем um, в Ожском государственном университете, ОЖКУ. Um, и в основном там uh, с молодыми uh, киргизами и узбеками mm -hmm. um, работал. И mein, ну, Мне было очень интересно вообще, uh, как они воспринимают разные, разные явления глобализации. Что такое глобализация в их повседнев... повседневной жизни. Okay. Вот Um, и глобализация, вот это, конечно, ну, вот такой э, сложный концепт, но с другой стороны это разные потоки. Потоки, например, э, миграции, вот это важный поток, конечно, СМИ, конечно, играют очень важную роль, ну и религия, потому что в Аше очень активны в то время были разные, разные религиозные движения, и исламские движения, и христианские движения, и это очень сильно влияло, кстати, на, на жизнь молодежи. Mm -hmm. Спасибо. А у нас есть кто-нибудь в зале из Кыргызстана или Узбекистана? Отлично. Если я думаю, что у вас будут вопросы или комментарии, чуть-чуть позже я прям вас попрошу высказаться. Соня? Oh, sorry. Oh, oh, sorry. Uh, no um, mm -hmm. Yeah, also, I'm also working on И um, um, uh, like for your question on the day-to-day like yeah. -day life, I would shortly introduce. Um, a research project that I'm, in fact, doing together with a colleague from Uzbekistan, um, Sharifa Tosheva. Do you want to translate or in the end? Okay. Um, so this is, uh, it started as a research on handbooks of, of craftsmen. Um, these are codices of conduct, ethical handbooks, uh, how to behave as a good craftsman. Um, in Uzbek, they're called um, And these were basically disseminated among craftsmen in, uh, until the Russian Revolution, let's say. So, um, one part of the project was, and this brings together nicely, I think, the two main parts of CETEMO, historical and anthropological. One was the work with manuscripts um, to get them from the archives to study them, and the other was to um, go to craftsmen, ask them about um, these manu manuscripts, whether they knew them or not, and what they thought of the values, like religious values and, and moral values that are in these manuscripts. Um, so this was basically um, the work and we're still continuing this work by preparing an edition of these manuscripts right now. Мой проект сосредоточен на Центральной Азии. Я работаю с коллегой и в Узбекистане, и мы начали свое исследование, основываясь на письменных изданиях о ремеслах. Эти издания датируются еще до революции, и они собраны вместе и напечатаны, и они касаются как исторических, так и антропологических исследований. И мы находили эти документы в Архивах, а дальше мы общались с ремесленниками, показывали им эти а, письменные источники и спрашивали их о том, как они а, рассматривают те ценности, религион, религиозные ценности и общественные ценности в контексте того времени, в котором были написаны эти а, письменные издания. Жанин, насколько я знаю, работала в Таджикистане. Есть кто-нибудь из Таджикистана? В этот раз нет, окей. Thank you, Bakira. You're Yes. So my PhD project is on political ideas of students in Afghanistan from 1964 to 1992. Um, so regarding the questions of the role of Islam in everyday life, it's of course very different for different students. Um, some of the students didn't care about religion at all. They were members of leftist parties, they thought that the society should be more rational and that in the rural context uh, religious people should have less influence and others were very convinced that the political situation in Afghanistan should be defined by Islam uh, so they would even risk their lives uh, fighting for their uh, opinion on the role of Islam in society others thought, well religion is important for me but Uh, it's rather a private issue, so that's actually what I'm doing. Islam is only one of the aspects I'm doing research on. I'm looking at very different aspects of political ideas of the students, but these different opinions on the role of religion in everyday life is one of my research questions. Спасибо. Сферой моих исследований являются политические идеи в Афганистане с начала 1992 года. И я а, разговаривал и исследую членов различных а, партий, религиозных а, организаций и так далее. И моим интересом являются отношения молодежи к а, политической системе и к системе, социальной системе общества. Я изучаю современный контекст, и некоторые считают, что политическая ситуация в стране должна определяться нормами ислама. Другие считают, что религия это нечто личное и она не должна вмешиваться в устои государства. Вот именно этим я и занимаюсь. Очень интересно. Спасибо, Флориан. Спасибо. И вот как и Киара... Я являюсь аспирант, аспирант, аспирантом и недавно начал свою работу, которая, которая находится где-то в продолжении работы Штефана, на самом деле, поскольку я толь, ток, тоже интересуюсь вопросами э, культурной глобализации, естественно, и тоже был преподавателем ОЖГУ в Кыргызстане, тоже работаю над Кыргызстаном, э, и изучаю в данный моменте э, развитие и тенденции э, хип-хоп-культуры в Кыргызстане, поскольку она сейчас очень популярно, как и в России, и настолько популярно во всем мире, в принципе, что уже есть э, интересный предмет исследований, там много интересных вопросов возникает, связанных с этим, например, какие влияния у них есть, там слушают ли побольше из Америки э, музыку или из России, какие ну, у них движения в брейкдансе, или... Ну, в основном, как они перерабатывают вот все, все эти внешние тенденции и делают вот свое из этого. Ну, это все наблюдается уже последние лет 15 в Кыргызстане. И вот можно потом сделать выводы как, о том, как люди в Центральной Азии, в Кыргызстане э, реагируют на э, культурную глобализацию. Отлично, спасибо. У меня сразу вопрос к вам. И к вам. Вы сказали, что вы занимались изучением, в том числе, хип хопа в Кыргызстане. Какие самые популярные исполнители? <связывающие> ага, хорошо. <связывающие> ну, в, на, данном, на данном моменте есть русскоговорящие хип-хоп, арепы говорят, говорить. есть говорящие. Сейчас, ну, между прочим, там я не хочу кого-то исключить, конечно, но на стороне русскоговорящих есть такая группа трое разных, которые тоже эм, ну, mm -hmm. -то, э, иногда выступают с русскими э, исполнителями. У них вот один э, участник Гоукила, он сейчас в Питере живет, там, занимается рэпом. И на киргизской, киргизской говорящей стороне есть группа Заманбаб, ну, что означает типа ну, современный. Uh, которые сейчас занимаются именно развитием, вот, um, ну, скажем, кыргызского рэпа там, и в темах, и в языке, и в мотивах, в клипах, там всякая. Ну, по-моему, сейчас уже идет такая профес профессионализация вот, хип-хопа в Кыргызстане. там да, с этих двух движений, но ну, там намного больше, mm -hmm. на самом деле, еще. Ну, бизнес-то, наверное, связан с Россией уже. Поскольку в Кыргызстане сейчас миллионов человек, я не знаю, какая это может быть аудитория, но деньги как-то есть в этом, Окей, да. okay, спасибо. Тогда у меня вопрос к аудитории. Как бы вы оценили влияние глобализации на вашу жизнь? И насколько есть... Вот давайте так, есть глобализация, да, и есть влияние религии, вот то, что в том числе исследуют наши коллеги. Как бы вы сравнили эти два потока? Что сильнее, глобализация действует или религиозное течение? Да, вот можно туда сразу микрофон? Ребят, представляйтесь по имени, прям, ладно, там Айас. А, yes. Спасибо. Айас. Yes. Uh, скорее глобализация, чем религия, потому что глобализация, в отличие от религии, продвигается через СМИ, через радио, через интернет, mm -hmm. а религия это считается уже каким-то вчерашним днем, чем-то ожившим. Сегодня уже обществом продвигаются новые ценности, и религия находится с ней в некоторой конфронтации. Существует непонимание между жизнью 21 века и религией, которая писалась, либо в начале, так скажем, летоисчисления с Христа, либо в IX веке, например, как ислам. Ему очень сложно трансформироваться в современной реалии. Седьмой. Именно поэтому все-таки глобализация сильнее религии. Спасибо за мнение. Есть другие мнения? Да, есть ага, другие мнения. хорошо. <с> С коллегой, так как, я думаю, что это зависит от региона, так как угу. именно в Киргизии, в Узбекистане, в арабских странах все-таки религия стоит на первом месте, а глобализация уже потом идет. То есть, если религия захочет, захочет если государство захочет, то глобализация дойдет до, до того уровня, до какого это позволит, угу. я так считаю. Хорошо, пошла дискуссия. Коллеги, а вы, у меня такая просьба, просто соотношение. ...с теми результатами, которые вы получали, насколько вот это совпадает или нет? Хорошо? А, да. Ну вот, как раз-таки возвращаясь к словам а, моего коллеги, это тоже, в принципе, можно оспорить опытом той же самой Саудовской Аравии, которая считается главным государством, продвигающим ислам. Если посмотреть на современную ситуацию в Саудовской Аравии, то совсем недавно вы, а, был снят запрет на посещение кино, то есть кино открыли, и неизвестно, что будет при наследном принце, который отличается крайне либеральными ценностями. А, по сути, на данный момент единственным государством, которое четко стоит на данных позициях, это Иран. И то, там тоже наблюдаются своего рода подвижки, и, и отставание Ирана связано, в первую очередь, с санкционным. Однако, в первую очередь, надо сайт на Саудовскую Аравию, и то, что делает Саудовская Аравия, скорее всего, будет таким примером для всего исламского мира, потому что они на себя берут роль как раз-таки лидеров исламской уммы. Угу. Спасибо за мнение. Я бы вот хотела, чтобы девушки тоже высказались, кто самый смелый. А то у нас пока патриархат полный. Так. Женское мнение. Есть, да? Хорошо. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Алена. Микрофон. А, например, по недавним исследованиям в Англии самым популярным именем является Мухаммад. И. Ожидается, что к 50 году количество мусульман в Англии превысит 30 миллионов человек. И это количество растет за счет миграции. То есть происходит такая постепенная исламизация Соединенного Королевства. И понятное дело, что ислам все занимает все более и более сильные позиции там, и, соответственно, религия. То есть религия прежде, чем глобализация? Ну вот, если как... сравнивать два тренда, исламизация и глобализация, то вы говорите, религия первично, Нет. а потом же глобализация. Это просто вопрос. Угу. Да, пожалуйста. Мне кажется, глобализация и религия идут вместе, то есть в угу. этом смысле. То есть, в этом смысле, да. Религия ислам изменяется глобализуется, вместе с глобальным да, ислам, миром. Да. Спасибо. Ислам пользуется и у нас еще было мнение, пожалуйста. Спасибо. Я согласен с мнением коллеги, <как> согласен с тем, что глобализация и религия идут рука об руку. И хотел бы также заметить, что глобализация – это, в принципе, сейчас, помимо всего прочего, в том числе и обмен между культурами. В время как религия, из-за того, что она очень долгое время влияла на народы, соответственно, она являлась и является, как, скажем так, фактом, который влияет на развитие культуры, так и э, той областью жизни человека, которая изменялась под влиянием, опять-таки, народных культур. То есть в связи с этим, в принципе, э, также хотел бы сказать касательно мнение по поводу того, что глобализация больше э, усиливается. Тут уже, опять-таки, спорно, смотря в какой стране и так далее. А, к примеру, в той же самой России изменения именно из-за того, что сильнее глобализация, в принципе, по моему мнению, по крайней мере, из-за того, что огромное влияние оказало, оказал 70-летний -70 период влияния Советского Союза и пропаганды атеизма. Конечно. Вот. Но, в принципе, религиозное влияние также осталось в некотором роде. И в некоторых странах оно, опять-таки, после падения уже советской власти, опять набирает обороты. Угу, спасибо. А тогда вот такой вопрос. Да, в Германии сейчас, насколько велика, сильна роль религии, традиционной для Германии? Ну, если это не затрагивает, и правился. I mean, um, we're not experts on Germany, that's why we cannot answer <laughs> this question. Okay. And on a private level, um, it also doesn't play a role at our center, for example, or not a big role. Uh, it's very much, as you're saying, it's sort of part of your private life, so um, it's not something that enters our discussions, for example, at the center. Мы, okay. well, we, вообще-то, эксперты oh. по Востоку. Uh, в нашем центре мы не занимаемся исследованием того, как религия влияет на и является ли это частью общественной жизни. Поэтому мы в нашем центре не объясняем, не обсуждаем роль религии. И поэтому сказать наверняка не можем, как mm -hmm. это происходит. Like a topic for research. Лориан? С одной стороны, мы согласны с Сони за то, что религия является частной вещью, то есть каждый для себя решает, mm -hmm. поскольку он хочет, или она, или она хочет быть религиозным. Потом, ну, сложно говорить о Германии как одна единица, если мы, мы едем в какую-то деревню, в Баварии например, там, возможно, будет очень сильно католическая mm -hmm. церковь, если едем где-то на север, там может быть большое влияние протестантов, есть места, где, где ислам играет свою роль, но это все как-то сочетается в Германии, в принципе, все зависит от человека, от окружения, ну, нельзя говорить, что вот в Германии так mm -hmm. просто. Что в Германии вся разная, Кьяра. Uh, I, I agree with Florian that uh -huh. it's difficult to say, to, to give an answer to that question in general for Germany. Um, but maybe in in our context, maybe at the university, um, religion really plays a small role. That is not to say that people are not religious, but even I wouldn't know if my friends are religious or like uh -huh. close friends, of course, but maybe the people around me, because it's not a topic which is discussed often. Я могу говорить только о нашей И, о сказала друзьях. мы не в Германии, поэтому я не могу говорить сказать, как это в других частях Германии или в других частях общества. Наверное, религия играет не такую большую роль в нашем обществе. Мы даже никогда не обсуждаем вопросы религии, не спрашиваем, кто является религиозным. Если бы я даже не знаю, кто из моих друзей религиозен, никогда не задавал этих, этих, этих вопросов. Поэтому здесь сложно говорить, потому что это не тема наших исследований. Что uh там? -huh. Ja, это, конечно, личные впечатления, скажем uh -huh. так. Но я помню, когда я был эм, аспирантом, я вообще начал заниматься вот вопросом религиозного возрождения это было после распада ссср и в то время мы видели в разных странах что роль религии ну на вид по крайней мере очень сильно рос вот, это было такое впечатление. И когда я в первый раз был э, и в Киргизии, у меня опять сложилось такое впечатление, и это меня немножко потрясало, потому что я, ну, может быть, в то время молодым человеком этого не ожидал. И в то время э, мне говорил мой, э, как их называют, Научный, на, руководитель. На, научный руководитель, на, да, научный руководитель э, она говорила мне, что, ну, то, что то, что у вас было э, в Германии, это вот странный процесс секуляризации, mm -hmm. и на самом деле Германия и другие страны э, северо-запада Европы являются исключениями. А они на самом деле, может быть, то, что у нас в Германии происходит, то, что происходит в Скандинавии и в Великобритании, это не совпадает с тем, что происходит, допустим, в Африке и в Латинской Америке и, и может быть, в Средней Азии. Поэтому, да, я, я, я думаю, что уровень э, религии сравнительно, срав, сравнительно э, низок в Германии. Um, но это, конечно, это все таки личное впечатление. Спасибо, Жанни Well, I think on a personal level I wouldn't repeat what my colleagues have already said, um, but um, I would say that uh, religion for something like maybe twenty years has become sort of politicized also in Germany in that sense that um, a public discussion started about the visibility especially of Muslims in, in the city and what was the role of the Christian churches towards this, and towards this visibility and so I think it has been more prominent in media than it was maybe 20 years ago or 15 years ago, um, although I would not say that apart from discussion this makes really a very big difference in people's lives. Последние 20 лет вопросы религии как-то начали обсуждаться, и они несколько стали политизированными, и ведется много общественных дискуссий на тему по религии в обществе, роли религии в обществе. И в наше время, в современной Германии... Различные религии стали очень открытыми, это например мусульманство или представители православной церкви. Они открыто заявляют о себе. и за последние 20 лет наверное религия как-то отношение к религии сильно поменялось. Спасибо. Ну вот смотрите, мы так задали вопрос в нашу аудиторию, задали вопрос гостям. Что Сейчас вопрос будет с вашей стороны. А что же сильнее, глобализации или все-таки возрождение религиозности? И вот получилась такая парадоксальная ситуация, что все согласны, да, мы все с вами согласны, глобализация и религия идут вместе, но при этом а, студенты вот здесь говорят, что там либо религия сильнее, либо глобализация идет больше и все-таки коллеги говорят что ну как бы вот слышно да что это немножко не тот вопрос который я так понимаю хочется обсуждать э, публично Ну точно да я попал видимо не тот не тот вопрос хорошо давайте вопросы теперь из зала потому что у нас все-таки дискуссия и не обязательно друг с другом соглашаться здравствуйте меня зовут тимур я студент третьего курса без ау в дойч english position English okay so I want to ask you um, I've lived in Austria for two years I've um, studied there in Vienna so um, it was so big problem with the migrants in uh, Austria and it's also there is a problem in Germany with the migrants and I want to ask you is there any like um, the influence from your projects and uh, the researches that you make uh, to help the population of germany in austria for example to understand people that come from uh, south uh, north africa and uh, asia and bring their religion and their views to germany so that this is my question who will be Uh, okay, thank you very much. Maybe just one sentence to the discussion before. Uh -huh. I, I mean, for us it's very interesting to hear about this question on globalization and religion um, maybe what we just wanted to say is that we have not researched this topic mm -hmm. and that's why if we say something about it it's because we are newspaper readers but it's not <laughs> informed <laughs> knowledge uh, as a researcher You're not personal experience no. yes we have personal experience and okay. we sort of follow the current debate but we haven't researched it you know and that's why we wouldn't answer with yes it's rising or it's declining or so on and about your question on the migration is also a topic which has been um, brought up with us fairly often since we're here and although it feels like a very long tom time I think it's only our second day here and um, maybe you translate and then I continue uh. Что касается предыдущего вопроса по глобализации и религии, что вервично, мы не занимаемся этими исследованиями. Я могу еще раз повторить что мы не исследовали эту тему, мы точно так же узнаем о ней из газет. Мы просто читаем газеты, и поэтому мы не можем сказать наверняка, усиливается ли роль глобализации или усиливается роль религии. А что касается вашего вопроса по миграции... Uh, мы находимся в Казани всего лишь два дня, но нам уже все задавали эти вопросы. Да, это, видимо, тема, которая очень обсуждается. Um, so, there seems to be a lot of concern um, outside about this question on migration to Germany. You talked about Austria, but, of course, I know uh, better only the German situation. And... Um, Of course, the German public is divided about this, so what I will be saying is also contested, but I think it sort of reflects one strand of German um, debate. And uh, if you go back historically to uh, the end of the Cold War, there was a huge migration wave to Germany. So we had about four hundred thousand migrants who uh came to Germany after the um, uh, fall of the uh Berlin Wall, and we had roughly four hundred forty thousand um Germans who lived in the Soviet union before um and who were able to migrate on this basis to Germany as well so more than eight hundred thousand people eight uh, hundred N had eight hundred thousand, years. По вопросу вибрации, конечно, в Германии и также и в Австрии на эту тему очень много говорят, и ситуация в Германии тоже является очень озвученной. И мнения здесь неоднозначные, здесь мнения разделяются, кто-то против, кто-то за. И это, конечно, отражается все в политических дискуссиях. И исторически, возвращаясь к, вопросу, к эпохе холодной войны, После падения Берлинской стены наблюдалась целая волна миграции, как в Германию, в Германию, из бывшего Советского Союза, тогда еще Советского Союза. 100 тысяч человек русских мигрировало в Германию, а также 440 тысяч немцев, которые проживали на территории Советского Союза, вернулись в Германию. И таким образом, в Германию приехало порядка 800 тысяч человек, мигрантов. And you had exactly the same wave of debate that we see today and people mm -hmm. getting very upset about it and making a bit big issue out of it in 1990, 1991, 1992. And uh, one of the slogan was, the boat is full. This what always said, you know, the boat is full, the f boat is full. Germany cannot take more migrants, it's a big problem. We have to change our law. Um, also, there was, like now, the rise of the right wing parties. Um and if you want <laughs> to translate. <laughs> точно так же, как и сегодня, в 90-е, в начале 90-го, 91-м, 92-м году, было также очень много дебатов, и тогда был очень uh, популярен слоган «Лодка уже полная, нам больше некуда принимать мигрантов». И uh, было также много дискуссий, и требовали uh, издания новых законов, и эта проблема очень освещалась uh, партиями правого крыла. Um, but even those people who were against, this kind of migration, as, for example, a uh, very well-known politician, Oskar Lafontaine, I don't know if you've heard the name before, um, he said that Germany can live with a migration rate which equals approximately the birth rate, which is, in Germany, also at the time it was 800,000, 900,000 per year. Um, so, The result of this was that, actually, the asylum law was changed in Germany in, um, in the mid-90s and then, because of the law, the law was much more strict, the migration rates went down, went down, went down, until 2015. And we had the crisis in, we have the war in Syria, we have the crisis in Afghanistan, we have the situation in Iraq, so it's very understandable that people are <laughs> fleeing their country. And then it was said that maybe a million or a million, two hundred thousand people arrived in Germany. Today we know it was less than a million and there is a part of German society who says Germany is one of the most richest country in the world and we can deal with one million immigrants or 800,000 milligrams per year. So that's why we don't see, you know, if we cannot deal with it, how can a country like Jordan, like Lebanon, deal with this? Uh, and they are taking up much more refugees. And that's why um, we don't see this as such a big threat as it might be seen, you know, by other or from the outside. So now its most popular slogan <laughs> is uh, "Wir schaffen das." Yes. <laughs> okay. Thanks. И в то время противником волны иммиграции выступал известный политик, может быть, вы знаете его имя, Оскар Лафонтен. И он говорил, что уровень миграции, волна миграции не должна превышать уровень рождаемости в стране. А рождаемость в стране составляет приблизительно 800-900 тысяч человек в год. И были приняты новые законы, которые были достаточно жесткими. Ситуация тогда была ужесточена, и волна миграции начала сходить на нет. Но в 2015 году в связи с кризисом в восточных странах в Сирии, в Афганистане, в Ираке люди были вынуждены покидать свои государства, свои страны. И а, а, вол... тогда началась новая волна миграции в Германию, потому что считается, что Германия — это богатая страна, и действительно Германия может принять такое количество мигрантов. Это не Иордания или не Ливан, например. И... Мы в Германии не видим такой большой угрозы от uh, миграции. Uh -huh. Спасибо. И у нас еще одно мнение, Штефан. Yes, I just wanted to add something to your question because you also uh, directly asked us um, how we contribute with our own research um, to these questions and. Um, you know, from our general presentation, um, you gathered that we mainly deal with uh, countries in Africa and a in a Asia and the Middle East, so we tend to focus on countries in the region, less on Germany. But, there is a big but, because th the same question that you asked is constantly being asked now in the German media and also by members of the, of the government and various funding bodies, so we have started. Uh, dealing with this question and just uh, two months ago we started a new project uh, specifically dedicated to um, the study of Syrian refugees in Germany um, and to construct maybe an oral history um, of how their lives were before the civil war started in Syria, how they lived together, different Muslim groups for example, the Sunnis and the Shia, Um, different uh, ethnicities, you know, because these days people look at Syria and all they think about is war. But before that, you know, there was also a lot of experience of sort of peacefully living together and something that can be used for the future. And in this project we're collaborating with various German state institutions. We're uh, collaborating with institutions of the Berlin Senate, and also with institutions of political education in the state of Berlin and the surrounding state of Brandenburg. And of course they want to know, these official bodies want to know, um, for example, what, um, what the ideas of Syrian refugees are and their expectations of the German state. What do they think of this state? Um, yes, it could be money, it could be a different tax system, it could be, you know, something to do with pensions. It, it, the idea of what a state is and what a state does differs from country to country. And of course the German authorities also want to know this. And, you know, this is also something where we see our role as a sort of a mediator, bringing together different sides, Um, you know, finding finding something out about people's expectations, talking to the media, um, talking to um, the wider public in you know various formats. But this is part of our work. Yes. Еще вот, да, да, конечно. Здравствуйте, Штефан, у меня к вам вопрос. Я сам происхожу из семьи, которая, которая родились в Киргизии, ну, узбеки, потом мы впоследствии переехали в Узбекистан. Mm -hmm. И вы, вы были в Узгене, город? Э, yeah, да, город. Да, вот это Узген, это город, э, так сказать, столица караханидов, мусульманское государство, это, ну, ра, э, раньше. Э, такой вопрос. Религия у нас одна с киргизами, да? У нас одна, даже, это, Группа, то есть мы говорим почти на одном языке, да. Увидели ли вы большую разницу между нами ментально, то есть, так сказать, или близости наши именно, то есть даже если мы находимся в одной религии, говорим почти на одном языке, есть у нас большие различия. И увидели ли вы между нами вражду, которую, о которой говорят все вокруг, именно в Средней Азии? Спасибо за... Спасибо да. за такой вопрос. <связывающие> может быть я вообще оптимист <связывающие> я вражду почти не видел это очень странно потому что были же такие страшные события но это мой личный взгляд это вообще это последствия политической манипуляции а это не то что народ думает и это в основном и не те люди были, которые жили и живут в Аше и в других, эм, э, других местностях именно в этом регионе. Эм, это, из разных э, регионов э, Киргизстана привезли именно эм, вош для того, чтобы эм, для того, чтобы там сделать страшн, страшные э, вещи, но это, это не это не вот такой туземный феномен, я бы сказал. Но, может быть, ты, у тебя другое впечатление? Нет, Нет. Я могу угу. ну, поскольку Штефан был вообще до 2010 до года, в 4-м, 5 да? И, а я 15 по 17 а, Ну, конечно, вот этот вопрос во всех головах ваших, ну, при том, что вот были большие ну, события, говорят, то ну, я, Ош, который я видел, на самом деле, при этом я тоже оптимист, как Штефан, развивающийся город, сейчас уже как-то люди перешли к другому, там все стали побольше заниматься бизнесом своим, там маленькие всякие кафешки откроются, какие-то импортируют, всякие вещи из Китая, скорее, ну, это тоже глобализация, естественно, конечно, но и... Ну, потом, конечно, у каждого свое введение на это, но как-то на большая картина для меня тоже больше э, ну, дружелюбима, чем, чем вражда. То есть вы сторонники инструментальной теории, когда вот все эти конфликты между этносами, они провоцируются да, политическими силами? Ну, это очень сложный вопрос. Какая-то почва есть, на самом, ну, наверное. Угу. Есть на что как-то, есть что можно трогать, но то, то, что трогает, это не люди сами, никто не хочет войну на самом деле, это зачем. Но есть люди, которые, у которых есть интерес к войне, это везде так. И вот если вот совпадение в всяких разных течениях, угу. может случается вот такой, такой ужас, но это как-то, по-моему, нигде война не исходит из местных жителей, потому что вообще-то это не... Вот это большая, большая теория такая Большое спасибо спасибо. За ответ. Жанин, у нее тоже есть мнение may I just add like, very small thing, I don't want to destroy the optimism ah. <laughs> but I think I also I, mean, I, I um, would subscribe very much what you said um, but um, this, these thing, things have not been the first Time and, and there was there there were these terrible events in the Ferghana Valley in, on the Uzbek side before in, I think in 88 or 89. Mm -hmm. So um, and afterwards, if you analyze these conflicts, it was very much about land and water and other issues uh, than ethnicity or, or religion. In fact, um, what I found a bit um, frustrating the last times I was in Kyrgyzstan was that again these things are not talked about openly. Um, and after the first events it was said no we don't talk about this because if we talk about this then it starts again and nobody talked about it and it started again and so this time I feel it's the same it's the same thing and um, then I saw publications in Bishkek and they always only named the, the um, Kyrgyz victims but not the Uzbek's one and I thought well this may be hopefully not but this may be the seed for, for anything new hostilities or whatever so you are not so optimistic like not so optimistic, optimistic. <laughs> А здесь я хотела бы добавить, я буквально вчера вернулась с Большого форума по миграции в Петербурге, и там петербургские коллеги представляли результаты большого двухлетнего исследования со множеством интервью анкетных опросов, как раз относительно того, как люди оценивают межэтнические отношения и межконфессиональные отношения, но в их случае это северо-западный федеральный округ. И там была ровно та же картина, мужчины оценивают более оптимистично отношение между группами, чем женщины. Женщины, по статистике, всегда более, будь, независимо от уровня образования, кстати, всегда более э, настороженно относятся к любым изменениям. То есть это не значит, что полярно они там осторожны или нет. Но всегда более осторожная позиция и мужчины. Либо черные, либо, либо белые. Вот в данном случае у нас оптимисты. Спасибо. <laughs> Спасибо, да. Конечно. То есть я могу оптимизм еще добавить, э, оптимизма. Оптимизм не бывает. Так как у нас изменился президент, да, мы уже ведем более открытую политику. И у нас уже была, э, виза, да. даже так сказать, э, не могли спокойно пересекать границу, с Кирги... Это, в Киргизию не могли mm -hmm. попасть, потому что mm -hmm. вот после 10-го года. После... Сейчас у нас уже уже по-другому все, без проблем паспортный режим мы можем, можем переходить, потому что в Узбекистане живут огромное количество родственников и в Киргизии, то есть они уже беспокойно могут э, туда-сюда ездить. То есть, то есть э, и таких, надеемся, уже этнических э, гражданских войн уже не будет. Все. Спасибо. Да, действительно, есть такие... Прям подтверждающие изменения в политике со стороны Узбекистана и ну, множество действий. И есть очень, если почитать даже прессу, вот, которая пишет о Средней Азии, есть очень большие ожидания, радужные в чем-то. В том, что теперь вот не будет как раньше, да, что мы будем открытыми, что Узбекистан будет открытым, что он будет более дружелюбным. Ну, это хорошо, это оптимизм, его лишнего не бывает, повторюсь. Еще, может быть, вопросы или комментарии? Пожалуйста. Добрый день, меня зовут Даниил. Я заранее извиняюсь за такой немножко нетактичный вопрос, но все же он есть. Скорее мой вопрос будет направлен к вам именно как гражданам Германии. И вопрос заключается в следующем. Я сегодня услышал такую фразу, как «мы не боимся...» миграции, иммигрантов и тому подобное. А как же по поводу международного терроризма? <coughs> что по поводу этого? Спасибо. Кто, да, Флориан, уже <coughs> готов ответить. Ну, как сказать, терроризм живет от, от страха. То есть терроризм всегда развивается из-за того, что люди думают, что он опаснее, чем он есть. На самом деле, если считать Сколько на самом деле погибли людей в Европе за последние 100 лет, мы живем в самых безопасных десятилетиях, которые были. Вот. Ну, по всей статистике и криминалистике. То есть, конечно, есть такая опасность, конечно, надо против этого бороться, но, по-моему, намного опаснее преувеличивать вот этот, вот этот вопрос, потому что это будет уже влиять... На все, весь, на, на все общество а там будут изменить законы, как во Франции, например, сейчас уже такой постоянный режим, э, как сказать, э, of emergency, то есть, чрезвычайная, ситуация. Да, чрезвычайная ситуация, при том, что при всей законе о терроризме как-то противостоят э, правосудия, уже там как-то полиция очень много уже может позволиться во Франции из-за того, что вот был такой шок. И вот это длится на, на 40, 50, 60 лет. А вот эти моментальные атаки, вот это, конечно, печально, конечно, как-то очень важный вопрос, но не главная опасность для, для общества, я бы сказал. Спасибо. Жанин. Я бы также разделить эти два вопроса очень сильно, особенно если я имею в виду немецкий контекст, где, для... I think a period of 10 years, series of terrorist attacks have been conducted by a fascist group which has just been dismantled, I think, like four years ago or five years ago. Um, so I think, in fact, these two things, although they are very much conflated now in German media also, but I think actually they have nothing to do with each other. Because for me, personally, a terrorist is a terrorist, whoever this is. and. Um, It has nothing to do with migration, it has existed before in Germany, and um, probably, if I may again be not optimistic, it will exist for some time. <laughs> Спасибо. Так, можно еще да, добавить… Вот, uh, такой, вопрос, та, да, такое впечатление. Um, я бы сказал, что действительно Германия изменилась, и также и Берлин изменился за последние, может быть, там, три года довольно резко. Да. И, конечно, вот все эти вопросы, вопросы терроризма, например, и вопросы, все вопросы, связанные с миграцией, конечно, они нас касают, затрагивают очень сильно даже. Я, например, когда, когда у нас был теракт в Берлине где-то два года назад, я думаю, два года назад, да, Um, я был очень рядом, и, конечно, мы услышали ну, об этом, видели э, там, там, э, э, люди на телевидении, постоянно люди говорили об этом. Конечно, это важно, и это влияет на нас. И опасаемся. Это, это одна сторона. С другой стороны, я должен сказать, что я живу э, в одной э, в одном квартале Берлина, где раньше вообще э, вообще людей из Сирии, из Афганистана и так далее вообще не было. А сейчас у нас ну там есть маленькая площадка, и именно там э, построили большое-большое убежище. И там сейчас живут где-то почти 300 э, беженцев из именно этих стран. Каждый день они видны на улице, ничего плохого не происходит. Э, неделю назад, например, у нас, потому что вообще был первый жаркий, де, жаркий день, э, организовали большой барбекю именно на площадке, все вместе. Um, и одновременно, конечно, вот это впечатление только влияет, тоже влияет на нас. И я бы сказал, что это на самом деле намного сильнее, чем вот это пунктуальные другие а, впечатления. А, то есть присутствие например, теперь в вашем районе 300 человек, оно никак не вызывает никаких, никакого неприятия у тех, кто живет. Им рады. Угу. А вот вчера на форуме как раз очень многие коллеги из Германии высказывали такую точку зрения, может быть, вы согласны, может быть, нет, что чаще всего опасность от мигрантов и Опасность от их большого количества – это только пропаганда, и мы не согласны с тем, что в Германии слишком много мигрантов. То, что их слишком много, это пропаганда. Мы можем совершенно спокойно с этим справиться, и мы действительно им рады. Это так? Кьяра, дайте, дайте, девочки, слово. I mean of, of course some things happen, like uh, of course it happens that somebody f feels mm -hmm. uh, a danger which might sometimes be real, but I agree with Stefan that more often it's just an impression which is not true, um, so um, I think it would be wrong to say it's, it's not a problem at all because there is a problem that many young men Uh, come to Germany alone, um, mm -hmm. and they don't have work. They are oftentimes not allowed to work, or they don't speak enough German or English to work. Um, and of course, I mean that's not because they are Muslim or they come from Afghanistan or Syria. Of course, they they are in groups on the street, and a group of young men uh, can sometimes give the uh, impression of uh, aggressive people, or even they might have the idea that uh i don't know uh stealing something would be would be fun i mean that's that's not because they come from a certain place, so I think it that the problem if there is a problem it's about a group of people without work or a perspective because many of them they don't even know if they allowed to, to stay in germany mm -hmm. um so so that's rather a problem if there is a problem but in general, I agree very very much with Stefan that that's only Very punctual impressions, <laughs> and that only happens in very few uh, incidents like that. And that—that that is what you could call propaganda. That people talk a lot about these incidents and don't talk that much about, like barbecues on the streets with new people who came to our surroundings, which might be very interesting and uh, helpful to everybody because they get to know new. Ideas, new cultures, make new mm -hmm. friends, uh, which is what people don't talk about in the media, for example. Okay, Jeanine, a little bit of pessimism? No, no, no pessimism this time. Um, no, I just wanted to add, actually, that um, this is also an issue that the German public, I would say, knew very little about these places and was not very interested, also in before before these migrants came, like probably a lot of them even today still conflate Iran and Iraq and, and things like that um, so they have basically a lot of them have the, the perception that people coming from these places are all poor they are all illiterate they are all uneducated they had never any work before so um, in fact they were Very surprised to find out that there were people who had um, studied at universities and had had a proper job before they came, and I think this is also something. This this negative perception of them being all very uneducated and never worked. So this, this shapes very much the public opinion and. They thought, probably. Okay. More no? Тогда uh, давайте сконцентрируемся, задаем три вопроса буквально, потому что нам нужно заканчивать. Три хороших, интересных вопроса нашим гостям. Если uh, if you have some questions to our students, you are welcome. <связь> uh -huh. Не стесняйтесь, спокойно можно задавать вопросы на русском. Здравствуйте. <связь> <Что>? <связь> Меня слышно? Меня зовут Александр. Естественно, у студентов много вопросов по Германии и по политической составляющей, и по религиозной. Но вернемся, так скажем, к вашему интересу, к тому, что вас интересовало изначально, а точнее, Восток и ислам на территории Российской Федерации. Я как человек, на протяжении многих лет проживавший на территории двух исламских республик, это республика Башкортостан, и республика Татарстан, могу вам сказать, что за последние Башкортостан соседние религия на территории Башкирии и Татарстана за последние 10 лет колоссально меняется, и в том числе причиной тому служит и глобализация, разница ислама между исламом молодежным и исламом старших поколений – тоже колоссален, а если вы поедете на Кавказ, то вы почувствуете еще большую разницу. То есть, чтобы полностью оценить э, глубину разницы ислама на, теле, на территории Российской Федерации, необходимо достаточно географически широко попутешествовать И чего я вам, конечно же, желаю в ваших исследованиях успехов. И, ну вот хотелось бы просто акцентировать на такой момент, что молодежный ислам, он сильно изменился. Отношение к молодежи, молодежи к исламу сильно изменилось. В зависимости от региона меняются каноны, потому что изучение Uh, той или иной литературы то есть uh, религиозная грамотность везде разная вот и и подается она по-разному вот. спасибо. спасибо ну в общем вам придется еще поездить <laughs> чтобы изучить thank you very much um, i've done a short research on this issue in, in Tajikistan, and uh, it's exactly it's exactly the same thing and uh, what i found interesting is um, that you young people often seem to use this sort of new modern maybe interpretation of Islam to stand up against the older generation and to sort of claim their space as more, being more knowledgeable, being like having studied еще вопросы? Um, yeah, uh, у меня ah, совсем да? маленький личный uh, вопрос к вам, uh, может быть. Um, мы же в нашем центре делаем исследования по мусульманскому миру. А кто из вас вообще считает Татарстаном мусульманским миром? Как вы считаете? Мультикультурэль. М? Татарстан из мультикультурэль. Так. так. Стоит подвинуться чуть дальше мегаполисом, в, в Казани мегаполисом или в Фу-мегаполисом, и вы имеете в виду такую ситуацию. Там нет это в будущем все больше и больше будет распространяться ислам. А микрофон можно? А, микрофон, пожалуйста. То есть я также поддерживаю свою коллегу, то, что религия, именно ислам именно в Татарстане будет только развиваться. Потому что исторически здесь было, было мусульманство, и поэтому это будет возобновляться, как и в Средней Азии, как и на Кавказе, как и в других странах. То есть ну, глобализация религии. Спасибо. Передаю микрофон и потом вот девушки. Я секунду микрофон. просто хотел добавить. Немножко был вопрос по поводу э, Исламской республики Татарстан. Да, она исламская, но здесь нет такого широкого... Мусульманская, а не исламская. Мусульманская. мусульманская. Да, это важно на самом деле. Я не хочу сказать, что здесь только мусульманская республика, потому что здесь, как я уже сказал, мультикультураль. И здесь проживают очень много разных представителей разных религий, и здесь... Понимаете, нету такого, нету какой-то конфронтации, нету э, людей, которые э, в своем количестве превышали бы другую, то есть э, других людей, которые исповедуют другую религию. Поэтому очень сложно сказать, мусульманский ли Татарстан или нет. Uh -huh. Спасибо. И на первый ряд, пожалуйста, микрофон. Насчет вашего вопроса я хотела бы добавить, может быть, вы знаете, Татарстан принимает активное участие в Казан-саммите, таком глобальном мероприятии для стран ОИС, ну, стран, мусульманских стран как раз-таки. И я хочу сказать, что в Татарстане вообще очень много примеров как раз-таки развития индустрии, халяль-индустрии, халяль-туризма, халяль-продукции. Во всех сферах развивается и также мода женская, и также банкинг, исламский банкинг, он активно развивается. И даже молодежной организации, я могу сказать, я сама являюсь координатором клуба ОИС в Казани. И действительно, это, ну, это большая часть нашей жизни вообще в Татарстане. И ну, как бы мы на самом деле рады, что это так и является. Спасибо. Спасибо. И последний вопрос или комментарий? Вопрос. Как вы считаете, сможет ли вообще мусульманство Ближнего Востока и Северной Африки влиться в европейскую систему ценностей? В систему ценностей, где победили такие вещи, как феминизм, эголитаризм, сексуальная революция? Сможет ли эта консервативная часть мира влиться? в новую европу или же все останется как у Киплинга Запад это Запад, Восток это Восток, и никогда им не встретиться. Спасибо кому сложный вопрос. Ага, Соня. You need to look at the position, for example, of women only 30 years ago. Women couldn't take up work without the permission of their husbands. So we don't need to compare Germany today with Egypt today. You know, it's uh, developing. Women have been demanding their rights in Egypt already in <coughs> the beginning of the 20th century. And so I am very optimistic <laughs> <laughs> to um, to think these interconnections, which are at the center of our research interests, they are already so old. I mean, they have a long history, and um, the discussion has been opened 200 years ago. So I think uh, it is not separate. These are not separate worlds. Thank you. <laughs> Yes, it, just one thing I, w I would like to add. Sometimes, think, sometimes people think that uh, Germany is such a an open and liberal society, but you of, also have to keep in mind that, for example, un until I think it was nineteen seventy five or nineteen seventy six, women had to ask for permission from their husbands, official permission, um, in order to work somewhere. You know, this was in this was in Western in West Germany. Um, a, lot of, a lot of things when it comes to, um, you know, feminist achievements, uh, gay rights, things like that, are achievements of the last 20 years, 15 years maybe. But this is not something that has been there for many, many decades, so um, in that sense, you know, these, these changes in Germany are also very recent. And we also must okay. not forget that there are many like ethnic Germans who also oppose to these things. It's not like everybody, especially I think we coming from Berlin, we all tend to forget that there are places in Germany where people are not so fond of these things. Очень коротко, я, буквально. То есть, мое мнение, восток — это восток, а запад — это запад, мое мнение. Потому что, можно вот привести пример э, турков в Германии, да? То есть, и немцы не стали, так сказать, мусульманами да? э, это, при помощи турков, и турки не стали христианами. То есть, то есть они могут жить э, рука об руку, это дружно, но это будет уже евро, это европейская ценность, а и это восточная ценность, то есть я так считаю. Вот такое мнение нашей молодежи. Вам для сведения. Спасибо большое. Наши гости будут здесь еще два дня, если я не ошибаюсь, даже почти три. И если у вас есть вопросы, правда, хочется поделиться, вот наболела, или если у вас есть вопросы, я думаю, что вы можете встретиться и задать друг другу вопрос или откомментировать, не согласиться, дополнить что-то в оптимистическом ключе желательно. Сейчас давайте поблагодарим наших гостей. Спасибо.